Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 20 сентября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальц, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир «Вещаем мы» и... Ой, что-то тут... Ага, все правильно. Ведет, идет вещание. «Вещаем мы» из Европы. До новой исторической эпохи осталось 45 дней. Вот тут пишет, что Мальцев вовремя больше двух раз в год не выходит. Ну, сейчас вышли почти вовремя. Вы же знаете, что задержка идет, когда вещаешь как минимум 40 секунд и обычно 2 минуты. Так что вот будем считать, что сегодня почти вовремя, да? Сегодня почти вовремя. Интересную фотографию прислали из Польши. Наши сторонники прислали вот такую вот фотку сторонникам Путина и собакам вход воспрещен. Очень весело, конечно. Надо будет показать еще смешные фотки есть у нас от наших путешествий. Остались. Насчет собак. Там очень много. В каждой стране собаки на этом. Ну, на вот запретительных знаках носят национальные особенности, я обратил внимание. То есть сразу можно понять, какой национальности это собака. Это был собак в кипе? Да, да, да, да. это Очень смешно, конечно. Да, ну, у людей очень хорошее чувство юмора есть по, во всех странах мира и люди очень хорошо приколоться умеют над самими собой так вот тут нам много писем написали пишет нам человек который так вот режет видео наши мы очень рады этому и всех просим тоже если кому-то нравятся какие-то кусочки вырезайте размещайте делайте ссылки и мы будем счастливы так скажем давай ты там что-то еще нас, хотел да, прочитать пришла из чуваши что там наши соратники которые смотрят все эфиры живущие в селе, в селе юнга их там за, за их борьбу сегодня отвезли в полицию и составили протоколы по статье 20 часть 2.2 э, за организацию публичного мероприятия без подачи уведомлений в рай райадминистрацию. Хотя там депутаты, народ объявили о недоверии власти, потому что с 1 июля 2017 года состоялся там у них первый сход по поводу того, что э, установили вышку МТС. Причем у народа спросили, и они согласились на эту вышку, но согласились, чтобы она стояла там в километре от села, потому что реально идет очень сильное облучение, и в такой близости от вышки просто невозможно жить и сохранить здоровье. Но народ узнал об этом, что вышку все-таки установили только уже по факту того, что, они, что она была установлена, организовали сход по заявлению по председ на эту тему сход состоялся законно, народ был против установки вышки но никто никак не отреагировал и поэтому все пред, предыдущие сходы граждан были незаконные как объяснили власти и всего но... за этот период они собирались целых четыре раза поэтому после схода власти решили прикрыть, прикрыться судами и поэтому иску вызвали всех на суд. Судебное заседание проходило в таком странном порядке. но ну, Естественно, прокурор, которого туда вызвали, он опоздал на 12 минут. Суде пришлось объявить пятиминутный перерыв. Вот так у нас уважают суд прокурорские работники и прокурор. Ну вот все увидели воочию, своими глазами всю эту ложь и обман наших судов, естественно. И, соответственно, увидели, как прокурор пляшет перед судом. Ну, в общем, в судебном порядке все было отполнено, все эти ходатайства по искам, а людей посадили отвезли в полицию. То есть вот так вот у нас еще раз мы убедились, как власть относится к своим гражданам. Что, в общем да, мы до этого убеждались, в общем-то ничего нового нет. В этом, Но что для власти самое страшное – это сходы, референдумы и так далее. То есть тогда, когда люди понимают, что они власти, что они по закону власть, даже по тому закону, который сейчас действует, который нарушает Путин. Вот пишет сегодня День Победы, видишь, Норий над российско-белорусско-фашистским захватчиком. Мы сегодня еще поговорим, но это так оно и есть. Зеленин сдулся с продолжением альманах. Зеленин работает, он, он ездит, он у нас, так сказать, занимается очень важным делом. Такие вот дела. Ну, давайте о новостях. Мощное землетрясение вчера в Мексике прошло. Осталось почти 4 миллиона человек без света погибли. Более 40 человек, вот по другим сведениям 248, да, ну, я так понимаю, что это не окончательная цифра, потому что они пока соберут, сейчас по там, городам и весим, сколько там погибло, там вчера была цифра 40, потому что только в Мехико, значит, нужно было там. и то там 117 погибло по последним сведениям, а вчера было 40. А вот по всей Мексике пока там пересчитают, я думаю, время пройдет. И во всей этой истории самое смешное, хотя ну в каждой трагической истории бывает что-то смешное, что опять российские дипломаты остались без жилья. Ну, то есть, как, как в Америке, что-то не везет российским дипломатам с жильем. Сама природа их гонит отовсюду. Наверное, потому что они служат злу, служат Путину. Поэтому их и гонит природа. А вот э, губернатор Пуэрто-Рика э, сообщил гражданам, что идет ураган Мария, и что он самый опасный для Пуэрто-Рика за сто лет. И, в общем-то, объявил, что Независимо от того, что произойдет здесь в ближайшие 36 часов, Пуэрто-Рико выживет. В общем-то, такое очень, как бы это сказать, жизнеутверждающее, конечно, заявление, но страшное. Да? То есть, независимо от того, мы, конечно, там выживем и так далее, там помолимся Богу. Ну, в общем-то, очень... Очень страшно, я представляю, как там вот людям, потому что прошел один ураган, потом да. второй, теперь идет третий ураган, сколько их еще будет, и они реально очень сильные, очень сильные. И, и у меня вот уже, честно говоря, мысли насчет вот этого метеорологического оружия возникают, потому что ну, слишком уж такие совпадения странные. Прямо вот как-то в одно место все. Не, я понимаю, что там возникают ураганы именно в тех районах. И что бывали и по два даже вместе соединялись. Но все-таки об этом даже фильмы снимали. ну не так же часто. Ну да. А в Мексике из-за землетрясения остались без жилья российские дипломаты? Ну да, мы об этом сказали сейчас. Задержанный за нападение на главу штаба Навального назвал заказчиком пострадавшего. То есть, вот сейчас пытаются внушить, и у Навального я хорошо посмотрел, видео размещено, кто-то снял, дай бог здоровья тому, кто снял, как этот нападавший рассказывает, как, значит, Ляскин заказал сам себя, и он, этот нападавший, значит, вот действовал в сговоре с потерпевшим. Вы знаете, я, ну, Имею очень большой опыт, тем больше все-таки я профессиональный следователь, я скажу, что он врет и это видно невооруженным глазом. Абсолютно. То есть, кто-то, кто посмотрит, я специально разместил у себя на канале. Я не знаю, как там было. Если бы мне дали с ним поработать два часа, я бы знал, как там был на самом деле. То есть, ну что, с ним поработали, что ему. Так сказать, сообщили то, что он должен говорить, то, что у него низкий интеллект, и он даже не понял, чем он должен говорить и как, какой последовательности, но ну, это совершенно очевидно. Поэтому у меня было предположение некое такое в начале, но ну, после того, как я видео посмотрел, оно развеялось, это предположение. У меня было предположение, что, возможно, ну, как бы на Колю напал человек, которого он знает, и что это как-то не связано с... Политикой, да, ну какие-то личные отношения, там всякие бывают женщины, там я не знаю, что, да. У меня в практике такое было с одним моим товарищем. И он как бы, не захотел говорить, кто это сделал. Ну так бывает, да. Вот, а потом человека вроде как задержали, смотрят, тут не совсем все прозрачно, ну и смогли что-то ему там в уши налить, чтобы он вот такую версию выдал. Ну, посмотрев видео, я понял, что это... То, что я думал, не выдерживает никакой критики, что здесь совсем другой, что здесь просто вот совершенно такой нелепый подход. Тупой, нелепый и возможный только в России. Потому что в любой другой стране следствие, суд и так далее ну никогда в жизнь не пойдет, чтобы так, в общем-то, не прикрыто. А здесь э, скажут, ну а что ж, вот он там. <связывая> Дали ему 10 тысяч, ну, вообще, ну, просто показали фотографию, ну, жесть, жесть, конечно, просто обхохочешься, и самое, что, следователи, вернее, оперативники, которые работали с этим человеком, они настолько примитивные, он говорит о том, что он пришел в штаб, там, ну, путается, ну, неважно, пришел в штаб к Ляскину, ну, ему говорят, к Навальному, наверное, он говорит, да, да, к Навальному, ну, ладно, и говорил с Колей полтора, час или полтора, вы представляете, это все, это этот э, турецкий посол, что ли, или кто там? Ну, кто, как, как можно прийти к начальнику штаба, который занимается штабами по, выбор, по выборам президента? Чувак приходит из одного места на лыжах. Ладно, это пришел какой-то даритель, принес там мешок денег. Или привел с собой целую кучу народу, волонтеров, которые работают бесплатно. А он говорит, я пришел, говорю, я денег хочу заработать. Он говорит, ну это тебе кляскину. Там Лявкин деньги раздает, только денег хочешь. Ну, вот так. Представляешь, -то прийти в штаб, в действующий штаб, сказать, я хочу заработать деньги, Тебе скажут, ну, иди на вокзал, там, работай грузчиком, я не знаю. Здесь люди не деньги зарабатывают, здесь люди выборы делают. Вот так, понимаешь? Это совершенно неприкрытая какая-то фигня. Я, правда, не знаю, откуда ноги растут, но я думаю, что мы догадаемся. Подпишет 150 тысяч. 150 тысяч это по его словам ему обещали, а дали 10. Понимаете, какая прелесть. И он такой вот с трубой побежал исполнять. Да, еще раз напоминаю, обращаюсь к нашим зрителям, что эфиры у нас идут по будням каждый день в 9 часов вечера. И Не забывайте, просто ставить лайки. Подписывайтесь на канал официальная арт-подготовка крупными латинскими буквами. Это поднимает нас в рейтингах YouTube и дает возможность больше э, привлечь сородников. Да. И вот активисты движения шахтеров, активисты оштрафовали за пикеты. Но самое веселое, что вот этот активист, который э, там, э, значит, устраивает эти акции публичные, он не мог быть на пикетах, потому что он осужден, и у него браслет вот этот висит на «Е», а пикет был в другом городе, то есть он с браслетом уехал в другой город, провел пикет, а потом его задержали за это, и оказалось, что он пикет проводил незаконно. И такая хрень, это вот приблизительно с той же серии, что 150 тысяч за, получил за то, то есть хотел получить за то, что побил трубой одного по фотографии, а другого, так сказать, вживую. Ну, это, Я просто очень, конечно, веселюсь, но это уже ум за разум зашел. То есть путинцы просто вот дошли до какой-то крайней уже точки – Дальше все уже будет не прикрыто. То есть вы же понимаете, что дальше будут просто убивать. Потому что они, ну, уже все попробовали, у них все прокатывает. Самая чума любая прокатывает. Сейчас, значит, вот начнется уже без суда и следствия, так скажем. Как говорят в молодежной среде, people have it. Угу. Хотя, такое впечатление, что они хотят просто, чтобы люди привыкли к этому и стали как-то более спокойно воспринимать такое вот правовой беспредел. В кубанских школах детей заставят пересказывать новости Первого канала. Вячеслав, вы случайно Израиль Израиле скамикадзе не перескажете? Нет, я скамикадзе не виделся в Израиле, тем более, что я там был 4 что ли, дня всего лишь. Это между самолетами, как, между рейсами я там висел, потому что не было более раннего рейса. Ну как бы еще мне нужно было подождать Андрея там тут, тут какой-то знаток пишет что Саакашвили э, КГБшник как и Мальцев по Гранцом был в Украине пишется прикольно в, да в кубанских школах вставляют пересказывать новости Первого канала представляешь то есть э, ну нормально все доходим до края а тот, кто, значит, не, не любит новости Первого канала, не пересказывает тому двойка. То есть это вот такая форма обучения. В Ростове опять сгорели несколько домов в частном секторе. И вот странная ситуация, да, то есть там был серьезный пожар. Казалось бы, люди должны, я имею ввиду МЧСников и так далее, быть готовыми. Казалось бы, там нужно выкинуть всех МЧСников, которые проспали такой пожар. И ничего не произошло. Так вот, издается мне, что сейчас вот спрашивают про жертвы первого пожара. Может быть, я, я, честно говоря, не знаю. Но, судя по тому, что никого не выгнали, то есть они реально что-то скрывают. И боятся, чтоб ссоры з избы вымели. Да? То есть там все нормально. Такой страшный пожар произошел. Всех должны вынести после этого пожара. Никого не выгнали. Сейчас происходит снова пожар, опять сейчас будет все нормально, опять никого не выгонят. В районе перевала Дятова при невыясненных обстоятельствах погиб турист. Да, такое место, где любой человек, который погиб, это все, это он как сразу же автоматически прилепляется к тому, к той странной гибели, да, и, и все, и сразу же это обрастает, как бермудский треугольник, обрастает легендами. Перевал Дятлова. Ну, может, может, там и так, а может, и нет. Ну, у меня есть версия по поводу гибели тех людей на перевале. Мы как-то говорили, поэтому сейчас не будем на этом останавливаться. Вот 17 детей отравились выбросами газа из нефтяной скважины. Это в Оренбургской области. Разгерметизировалась скважина и произошел выброс. Но ну, это очень здорово практикует в России когда качок, который качает нефть, находится иногда вообще во дворе дома. Ну, так же это, кстати, в Азербайджане. Вот прям качать. Если, не дай бог, произойдет выброс сероводорода, то все просто отъедут и все. У нас в Саратове очень много качков, которые просто там на дачах у людей стоят, во дворах домов. Жуть какая-то. И любой, кто занимался добычей нефти, скажет, что если идет сильный выброс сероводорода, это можно понять только по одному. По э, свисту, во-первых, ну самому хлопку, свисту и так далее. И там как начали птицы падать. Все, больше никак, ты его не чувствуешь. Сероводород в большом количестве он не фиксируется обонянием. То есть, когда его мало, ты чувствуешь такой тухляк. А когда много, все, рецепторы сразу же поражены, и запах сероводорода не чувствуется, пока сам не загнулся. И в этом очень большая опасность. То есть, видят там, птички падают, значит, надо текать. СМИ заявили о том, что мужчину зарезали на рынке садовод в Москве. Да, и вот представляешь, что сейчас идут в Москве какие-то такие страшные вещи. Кого-то зарезают, кому-то кого уши отрезают и так далее. А где-то полиции такое много должно быть, а полиция, вы увидите, включая там, интернет, забирает людей с плакатами. То есть рынок, садовод, казалось, массовое скопление людей, но полиция не предполагает, что там могут быть люди с плакатами, и поэтому там мало полицейских. Их, их много там, где могут быть люди с плакатами, могут протестанты быть, протестующие, а где нет протестующих, а обычные люди с ножами ходят, ну что там делать с полицией, ну зарезали, зарезали, ну одного зарезали, потом в конце концов поймают того, кто зарезал, посадят, Черт. а вот если с плакатом выйдет, его не поймают, представляешь, какой, это же начальника уволить могут, за это начальник никто не уволит. Правильно? Начальник почему не боится? Ну, зарезали мужика, ну, 10 зарез, ну, и что? Ну, необычно режут, ну, что ж, сделаешь, ну, поса... поймают, посадят, что-то трудно поймать, что ли? и все. Поэтому, это вещи разного порядка совершенно, то есть, вот тот, кто стоит с плакатом, и тот, кто режет людей, они несут для этой власти разную опасность. Для общества у них разная тоже опасность. Тот, кто режет, он гораздо более, большую общественную опасность несет. Но для власти никакой. А вот этот с плакатом он для власти несет. А для общества никакой опасности. Поэтому власть выбирает кого ластать. В Москве совершили покушение на бизнесмена, владеющего долей в связном с Мариной Сечиной в банке. Да, то, то есть уже был, мы помним, что э, были там и перестрелки вокруг этой Марины Сечиной, да, там разборки были с ее бывшими партнерами, с перестрелками, да, и сейчас продолжается все это, видишь, то есть покушение на бизнесмена, тоже там пульнули несколько раз, его зовут, э, значит, Алим, Дадуев, вот этот Валиму Дадуев, который тоже долю там имеет вместе с Сечиной его, значит, я так понимаю, прострелили прямо в центре Москвы, на проспекте Вернацкого. Ну, бывает, что называется. Главком ВДВ Андрей Сердюков попал в ДТП в Заполярье Да, видео очень интересное, как едет полицейский Мануэль в военной полиции там я не знаю раскраска такая гаишная и попадают за ней едут три микроавтобуса один последний попадает или предпоследний попадает в аварию так что вот пишут тут по поводу Вайшнории, вот этой по поводу атаки Вайшнории и на самом деле тут нет ничего смешного представляете я прям запись взял интересную из твиттера. «Шел пятый день учений Запад-2017. Армия РФ за это время потеряла и перечень командующего воздушно-десантными войсками, заместитель главкома по воздушно-десантной подготовке генерал майора этого генерал полковника то есть уже два, помощника главкома ВДВ, полковника три, адъютанта главкома ВДВ». Четыре. Двух или уже трех журналистов-пропагандистов, значит, восемь. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, вы помните, он сгорел там, который жестко там выкатился, выкатился. Да. Учебно-боевой самолет Як-130, он в выходные упал, мы не сообщили об этом, как-то даже мимо прошло, упал и тоже сгорел в Борисоглебске. Машина управления БЛА комплекса Леер-3. Э, ну, я так понимаю, ту, которую вертолет расфигачил. Да? Вот. И это то, что мы только знаем. И тут, вот, представляете, войска НАТО еще с места не сдвинулись. Вообще не сдвинулись с места. Тут уже такие потери. Это 12 тысяч человек принимают участие. Из них 7 тысяч. Это белорусы, это белорусы, то есть со стороны России принимают участие чуть больше пяти тысяч человек, меньше дивизии, меньше дивизии, вот такие потери, представляете, если взять всю армию, которая есть у Путина. Поставить там, как он определил главарями командиров Росгвардии, он там определил же, они в армии должны командовать, и еще всю Росгвардию, и бросить, вообще просто против вымышленного противника, против фантома, нет, вот мне говорят, как вы будете с ними воевать, вот как, вот против, они бросают, все, всешки будут потери. То есть потери Советского Союза под Москвой или немцев под Сталинградом, это будет вообще нет ничто в сравнении то, с тем, что они там начудят. А если им еще дадут боевой, боевые боеприпасы, все там будет полный. Я представляю, вот что было, почему из ДНР и ЛНР везли трупы пачками. И я, я теперь понимаю, что там по большей части заслуга это вот таких вот командиров с позволения сказать понимаешь так что мы посмотрим что будет дальше но уже что Вайшнория это, побеждает да? и что это реальный противник для путинской армии это уже совершенно очевидно да, надо тоже отметить, то, что если какой-нибудь из летчиков, например, в очередной раз на таких учениях ошибется и поймет куда-нибудь в сторону наблюдательного пункта, где будет сидеть Вова, то это ему очень сильно зачтется, когда будет совершенно новая историческая эпоха в России, и он это должен учесть. Вот тут Мальцев, расскажи про Хейли, у которой рак, вот вырезка обращения. О чем речь, я не знаю. Андрюш, посмотри эту вырезку обращения прямо сейчас. Так. И обнаружена машина, вот эта э, Нива. Вернее, она не обнаружена, исследована, номер исследовался. И оказалось, что у нее э, номер ВСО. Ой, ФСО, Федеральная служба охраны у этой э, Нивы и те люди, которые там попали под огонь, похоже э, ну, и это журналисты, которых ФСОшники привезли, которые все это охраняли и вот там что-то все влетели да? вот, жаль, что вертолет по Путину конечно не стрельнул представляешь, если там где-то если ФСОшники, знаешь, и Путин где-то рядом там был недалеко, так вот довернул бы и сразу же сразу приятные воспоминания по поводу э, этого Садата, да? по поводу Анвара Садата, которого прямо во время военного парада зафигачили. Нормально, очень, очень удобно. Так и здесь вот. вертолетчик СМ стрельнул в Вову то вошел бы, так мы и знать не знаем, кто этот вертолетчик, а так бы он в историю вошел навсегда, как сразу вспоминается Бернард Шоу, выходит откуда-то, да, это не анекдот, это правда, и в него врезается велосипедист, и они оба упали. Бернард Шоу устает, отряхивается и говорит, да, не повезло вам, молодой человек, будь вы чуть попроворнее, вы бы вошли в историю как убийца Бернарда Шоу. Вот так и здесь. Будь он чуть-чуть поточнее, да, он, он бы вошел в историю как избавитель России от хуйла. Что такое, что ты говоришь? Хотел то же самое подтвердить. Это совершенно справедливое замечание и правильная подсказка. Да, и пишут, стали известны возможные причины инцидента с вертолетом как 52. Ну, какие причины? То есть она, она утонула, сломался! Сломался! Вот. И авиц-премьер Рогозин заявил, что ничего не знает об этом инциденте. Вот все уже знают, все уже, все, представляешь, вот они врали, врали, врали, сейчас уже знают фамилии всех, когда это произошло, все знают, что это в рамках этих учений произошло, что они врут. И, и все равно Рогозин ничего не знает. Ну там надо увольняться, что же, ничего никто не докладывает. Представляешь, какой несчастный Дима Рогозин остается в полном неведении. Все весь мир знает, вся страна, даже фамилии знает, даже номер вертолета э -э, не только бортовой, но этот э -э, заводской уже опубликовали. Даже заводской номер все знают. Представляешь? А он ничего не знает. Беда какая. Лукашенко заявил, что Путин и я договорились раздельно наблюдать учения. Так. так сейчас вот эту я забаню с удовольствием. Ты дыщ. Да, а почему Лукашенко, ты думаешь, решил наблюдать порознь? Предполагал, наверное, сценарий. Ну, конечно, да. Он. да, он понимает, что имеет дело с бедоносцем. Нахождение рядом с бедоносцем просто опасно. Он видел Дилму Русов, который остался потом без, так сказать, без президентства. Ну, многих он видел, поэтому нафиг ему это надо? Зачем? Обратили внимание, что командиры ВДВ в России все попадают в автомобильные аварии. То есть, это прям рок такой. А вот Грибус Кайти заявила, что РФ отрабатывает сценарий нападения на соседние страны. Да, она выступила на Генеральной Ассамблее ООН, посвятила свое время России, посвятила Путину. И я так понимаю, что она больше говорила про Россию а надо было конечно больше говорить про Путина но это мое личное мнение все остальное конечно она говорила абсолютно правильно и вот она первая заявила о том что большее количество войск чем заявляется Путиным присутствует на учениях мягко говоря большее количество войск вот. и я понимаю так что Команда российским дипломатом была, как только она придет встать и уходить. Ну, как это делали в славные времена Ник... Никита сергеевич Хрущева. Да? Даже в Брежневске не уходили из ООН, даже когда Че Геваров в ООН выступал, американцы не ушли, да. Вот. А здесь собрались и вышли. И вот кто-то написал очень хорошо в Твиттере что Андрей Шумила написал, «Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты». Очень хорошо а, сказано, да, потому что, ну, представляешь, президент Литвы какой шухер навела, что все убежали. Это... Я не понимаю, зачем они это делают. То есть, они, если бы хотели проявить неуважение, там, как-то они могли это сделать совершенно иначе, да, а это проявление какого-то вот именно ужаса такого. И генсеку он назвал серьезные вызовы для человечества, тоже он выступил, и, значит, что среди людей царит разобщенность, а экономика становится более интегрированной, политические споры ужесточаются. Ну, то, то, о чем говорим мы, что меняется общественно-экономическая формация, но они почему-то этого не признают. Они как-то пытаются от этого идти. Вот он говорит о ядерной угрозе и терроризме. И это как раз из этого уже проистекает, потому что идет информационный мир, то есть общественно-экономическая формация, которую мы назвали информационный мир. И этот информационный мир дает возможность эту атомную бомбу сделать в гараже. А раз так, значит, ну, угроза будет и очень серьезная. Но сейчас вот Толстый имеет некое государство, чтобы оттуда угрожать Путин так вообще целую империю имеет, чтобы угрожать. Ну, допустим, этого не будет. Допустим, что же не будет ядерной угрозы? Конечно, будет. Можно будет создать атомную бомбу. Я говорю где-нибудь вон там в подвале, в, в, в, в, под школой, да, как Энрик Ферми создавал реактор под стадионом. Помнишь, он там у нее взорвался, правда, и стадион немножко порушил, но, и, кстати, первый взрыв реактора был, который почему-то забыли, да, до-чернобыльский такой вариант, <сёплодица> <Вот>. <сёплодица> да, и что... А вот тут в чате нам подсказывают очень интересную информацию о том, что, наверное, помимо того, что ВОВ вас слушает, еще и депутаты от КПРФ тоже, оказывается, слушают и недавно совершенно внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Ну, мы еще поговорим об этом. Мальцев почему красный такой? Ну не знаю, почему, что-то это. Может быть. Что-то чай выпил там перед этим, может быть еще что-то, может быть э -э аллергическая какая-то реакция. Не знаю, вроде был не красный. К конфликт и климат, э -э и климат, значит, вот тоже такая угроза. конфликта и климат, ну как бы увязаны это друг с другом, меняется климат, неравенство, значит, э э и мигранты, которые, значит. Э э нет, неравенство демонстрирует везде и всюду, где только появляются. Ну, да, это так. Да, это так, и это будет продолжаться, информационный мир от этого не защитит, это будет только усиливаться, но потом мы это переживем. И вот хорошее подтверждение тому сразу же появилось э, приезжий из Киргизии на на мемориале Линкольна в Вашингтоне свое имя. Ехал такой Киргиз и на мемориале написал там что-то, какое-то какое имя свое интересное, которое наверняка там в Вашингтоне не знали, а теперь будут знать все. Скажут, какой молодец. А кто-то приедет там еще куда-нибудь, я не знаю, на Стоун Хэнджин напишет, кто-то на Эфилевой башне, кто-то на стене плача подойдет, начнет выковыривать. Да. Нормально это, в общем-то. Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей Земли. О, видишь, вот, вот это, это то, что должен был сделать Путин, потому что он хочет войти в историю человечества, да, а он этого не сделал, представляешь, как прососал. Молодец, Моралес. своего морали сказал, в общем-то, то, о чем говорил еще Фритьев Нансен, о том, о чем говорили всегда самые передовые люди того времени, а в этом времени об этом почему-то не сказал никто. Вот его Моралес сказал первым о гражданах мира, коими являемся на самом деле де-факто мы все. Все люди Земли являются гражданами мира, никакой то конкретной страны, никакой какой-то конкретной территории. Да? То есть имеют определенные права жители территории, но все человеческие права, имеют жители всего мира. И, и в этом истина. И, конечно, новая организация Объединенных Наций должна будет исходить из именно этого постулата, из именно этой аксиомы, что все жители Земли, на всей территории Земли, имеют абсолютно равные права. Это главное. Это то, к чему должно прийти человечество в ближайшее время. Эву Моралес Мои поздравления. А президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Трампа с Гитлером. Ну, это, в общем-то, совершенно очевидно. Ну, и вот по весу представляешь вот эти два заявления. Эва Моралес, который говорит о гражданах мира, и который смотрит вперед, и который видит мир, в общем-то, благополучным для всех, и Мадура, который там что-то пытается мериться мерить, ну, всякими местами, которые как бы понимаешь, ну, ну, что, ну с Гитлером сравнивали... Кого с Гитлером, из, даже Ангелу Меркель сравнивали с Гитлером? Кого не сравнивали с Гитлером? вы Мне скажите, Навальный с Гитлером, меня сравнивали с Гитлером. Всех сравнивают с Гитлером. Ну, так, так принято, понимаешь? Так принято. Вот он ничего интересного такого не сказал. Так что он... В чем проблема? То есть за, за что зацепили Трампа? За то, что он вот там посягает на суверенитет и территориальную целостность Кореи. Вопросов нет. Давайте разбираться. Насчет суверенитета. Путин что-то там про суверенитет, который надо там защищать, охранять, посягать не надо. Не вопрос, кто по российской конституции вообще по самому принципу, основному человеческому, является носителем суверенитета в той или другой стране, не в государстве, а в стране. Народу. В любой, на любой территории носителем суверенитета является народ. Все остальное от лукавого народ Ну, предположим, Северная Корея. Народ там является носителем суверенитета? Там сидит ебнутый диктатор, который угрожает всему миру, который затрахал свой собственный народ, который не является носителем никакого суверенитета, а диктатор там суверен. И что, и мы с этим согласны, что ли? Я не согласен, что диктатор в России суверен. А уж в Северной корее ты и подавно, поскольку, ну, этот-то хоть, он теоретически может нажать кнопку, а тот уже нажимает, понимаешь? А это происходит рядом с нашими границами, да вообще это, как бы, опасно для всего человечества. О чем речь-то? То есть нужно определиться, в общем-то, у нас как какие-то двойные, тройные, там, пятерные стандарты. Или общий стандарт. Если общие стандарты, то везде носителем суверенитета является народ. И этот народ, в общем-то, как бы вправе определенные решение принимать да, или не принимать. Вот в Корее народ принимает решение пулять. Нет, там один человек все это делает. И что бы там ни говорил Путин, что бы ни говорил Мадуро, мы никогда в жизни не поверим, что народ Северной Кореи принял такое решение. Что же тогда народ Южной Кореи-то другие решения принимает? Вот один и тот же народ, корейцы, вот они разделены, там народ Кореи принимает все решения нормальные, которые принимает все человечество, а здесь совершенно ненормальные. Так? Я вот никогда не поверю. Администрация Трампа планирует упростить правила экспорта американского стрелкового оружия. Да, ну, Трамп, в общем-то, разошелся, что называется, он двигается своим путем. У него был план определенный, он по времени не успевает, и сейчас поэтому план будет меняться. Чисто технически будет меняться, чтобы успеть сделать по времени то, что он хотел. Он бизнесмен, для него важен результат. То есть вот он должен прийти к, сво... к окончанию своего срока с определенными результатами. Тем более он видел Обаму, который пришел с реальными результатами, но все они сейчас похерены, эти результаты. Да? Поэтому он будет стремиться сделать что-то серьезный. Вот а, а, пообещал создать самую мощную армию в истории, я в этом даже не сомневаюсь и вижу, что варианты вот этот с киберкомандованием, они пустили Трампа на правильный путь, тем более он представитель военно комплекса и понятно, что военно-промышленный комплекс не будет требовать от Трампа создания самой многочисленной армии. Он будет требовать создания самой технологичной армии. Трамп считает Клинтон виновный в появлении ядерного оружия в КНДР. Мальцев, давай уже по делу. Где план 5-11? То есть мне надо сейчас прямо его тут открыто рассказать. План 5-11, чтобы, так сказать, эти, которые сейчас там воюют, с Вайшнори, да, чтобы они туда переместились. Видите, они как бы отслеживают наши планы. Но не все они отслеживают. Так что... Трамп считает Клинтон виновным появление ядерного оружия в КНДР. <связывается> угу. Я сразу вспоминаю, извиняюсь, вот, <связывается> по поводу плана. Помнишь, фильм... Ну, первый – «Неуловимые мстители», а второй э – -э, «Новые приключения неуловимых». Помнишь, они как план-то искали в сейфе, пытались его там открыть у этого полковника Кутасова в сейфе. Ну будем считать, что наш план тоже в сейфе у некого полковника Кутасова. Uh, да, и я понимаю, почему Трамп считает Клинтон виновным, потому что надо же на кого-то перевести стрелки. Я могу Трампу подсказать, что есть сейчас в Пакистане мужчина, которому больше 70 лет, который был осужден, сейчас вышел. Надо к нему обращаться по этому вопросу, кто сделал КНДР бомбу, да, и все остальное прочее. Так что посмотрим, обратится ли он к Пакистану. Трамп с трибуны он пригрозил Северной Корее полному уничтожению. Ну правильно, в общем-то он должен об этом сейчас говорить в ООН, потому что <соценно> ну обстоятельства. Так э, сложились сейчас, что вариант Ирака и Саддама Хусейна не прокатывает, поскольку все-таки у Толстенького есть атомная бомба и есть ракеты. И поэтому единственный вариант это э, ну, заручиться поддержкой ООН, заручиться поддержкой человечества и ну, что-то делать. У Саддама Хусейна, если ты помнишь, было только химическое оружие. Ну, говорят о том, что было химическое, потом его не нашли, потом, оказывается, его нашли, но игиловцы. То есть, с этим химическим оружием очень все странно. Нам рассказывали, что химического оружия нет, а потом захоранивали это химическое оружие целыми пароходами возили. Да? То есть, так и непонятно, было это химическое оружие или не было. Но, тем не менее, в Израиле, где мы были несколько дней, на каждом этаже, есть специальные убежища противохимические в гостинице, то есть на каждом этаже есть такая металлическая комната с дверью, там со всеми воздуханами, то есть это такое наследие того периода, то есть они верили в том, что, в том, что есть такое оружие, да, и... Трамп много интересного сказал, о Северной Корее рассказал, и об Иране, и о мигрантах, и о Венесуэле и коммунизме он рассказал, а вот что-то про Россию как-то так невнятно, если честно. И тут даже сказали, что у него самое менее всего, относительно России агрессивная речь относительно всех предыдущих президентов. И Кремль тут вот, да, о ценности суверенитета напомнил, это, представляешь, диктаторы напоминают о суверенитете, но это авассация. это просто очень смешно, то есть те, кто забрали суверенитет у собственных народов, они напоминают, что видите, у нас тут у народа суверенитет, это народ решает, это не мы решаем, Актер Морган Фриман выступил вчера, еще вызвал эту волну, такую где-то негодование, где-то подъема, то есть он сказал, что представьте себе такой сценарий, что бывший шпион КГБ, разосленный крушением своей родины, замышляет свою дорогу к мести, пользуясь хаосом он идет вверх по карьерной лестнице, поезд Советской России, становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим, направляет взор в сторону своего заклятого врага, там, и этот вот, и это, мол, не сценарий, это реальный, и этот, в общем-то, Путин. Ну, во-первых, Морган Фриман неправильно сказал, что он не, не пользуется никаким Путин-хаусом, его взяли как зайца, из мешка вытащили, абсолютное ничтожество, да? И если бы его никто не вытащил, никогда бы он не был никаким президентом. Он никем бы не был, потому что он никем не может быть. Поэтому тут я никак не соглашусь. Морган Фриман сказал, на нас напали, мы ведем войну. Это я могу с ним абсолютно согласиться. А вот Песков назвал актера Моргана Фримана жертвой эмоциональной экзальтации. Интересно. А почему он Оливера Стоуна не назвал жертвой эмоциональной экзальтации? Ну, экзальтация – это восторженность. Какой восторг у Фримана? Вот у Оливера Стоуна, да, действительно, он увидел Путина. Блин, какой восторг. Путина увидел, как Ленина видел, помнишь? Анекдот был, я Ленина видел, Путина увидел. Нет. Вот. Поэтому какая тут экзальтация. Морган сказал то, что должен был сказать, очень хорошо сказал. И не вовремя сказал, позже сказал, надо было сказать раньше. И нужно было создать вообще такое движение в интернете, чтобы известные актеры, известные э, шоумены и так далее, вообще известные люди высказывались, в том числе и о Вове Путине, в общем-то о том, что творится, потому что его нужно остановить, безусловно. И я очень благодарен Моргану Фриману за то, что он, в общем-то, сделал вот Елена написала в твиттере у Фримана такой крутой Путин а на самом деле моль клубом. вот абсолютно с ней согласен абсолютно согласен Захарова тоже э, не промолчала и прокомментировала видео с Морганом Фриманом о России Да. вот я фото забыл показать по поводу этой войны которую с Вайшнорией ведут, вот еще одна жертва войны вот так это выглядит. Вот, тут танк упал. Ну, нормальное явление, в общем. свалилась. Бывает. Так что это, это, еще, это еще НАТО. НАТО не подоспело. Лавров заявил, что Россия подозревает в США в нарушении части пунктов договора. О ракетах, значит, уничтожение ракет, ракет средней и малой дальности интересно, а Россия подозревает США, США даже не подозревает, потому что Россия сама опубликовала данные крылатых ракет и баллистических, которые четко нарушают этот договор. Прям четко вот все пункты договора нарушают. То есть баллистические летят ближе, чем им положено. Крылатые летят дальше, чем мы положим, так что очень, очень даже странно. Соратники в чате сообщают новость о том, что завтра в Уфе будет митинг за отставку правительства Башкирии. Так что если это да. действительно так, то всех... А где? Пусть напишут где. Да, напишите место и время, где будет проходить этот митинг. Слава, контактировать с такими, как Морган, их поддержка очень важна. Ну, дайте нам координаты, я с удовольствием. Это же наше общее дело. Кто-то, если знает таких людей, давайте. Очень многие спрашивают про генерала Петрова. Ваше мнение. Уже был такой вопрос там, полгода назад, вот почему-то опять... Всех заинтересовало. Ну, я знаю. Генерал Петровых трех, как минимум. Про какого идет речь? Думаю, про пограничника Петрова? Это тот, кто создал систему КОП. Наверное, вот об этом. Ну, мы как-то говорили. Я сейчас, вот, честно говоря, не готов переключаться с этого на генерала Петрова. Да, давай как-то отдельно поговорим на эту тему. В правительственных зданиях Каталонии начались обыски. Да, вот это вот очень интересно. То есть реакция Мадрида совершенно э, такая из э, начала 20 века, такая совершенно франкистская, абсолютно франкистская реакция. Да? То есть, э, а Каталония хочет отделиться, отплыть, отрезать и на веслах уйти, там, в Средиземное море. <coughs> Безумие совершенное. Премьер, Испании считает операцию в Каталонии обоснованной, я думаю, что он эту операцию и двигает. 14 чиновников задержаны в Каталонии, там, против 700 дел возбудили, ну, просто маразм полный, <coughs> потому что они добьются очень негативных вещей. И Глава Каталонии заявил, что регион де-факто лишен автономии. Ну, действительно, туда полицейских подогнали большое количество, задерживают, там обыски проходят. И в Каталонии назревает акция национального неповиновения. То есть сейчас политические силы призвали сторонников к массовому протесту. Ну, что добьется Мадрид Майдану? Добьется. Причем, я думаю, там может самая жесткая форма возникнуть. То есть столкновение с полицией в Европе. Причем, так если уж откровенно говорить, Мадрид абсолютно не прав в таких жестких проявлениях. Ну, есть суды, есть какие-то механизмы. Ради Бога, обращайтесь. Зачем? применять силу там, где в общем-то это насилие не обосновано. Ну, это реально необоснованное насилие в центре Европы. Ну, не в центре, на краю Европы, конечно, но на, на западе Европы. Поэтому это все странно, конечно, очень странно. И если сейчас как-то не остудить головы, то будет очень неприятно, потому что в каталоне Анархистский дух жив всегда, и сейчас просто начнется рок-н-ролл. Очень серьезный рок-н-ролл начнется, как, как этого не понимают в Мадриде, я не знаю. Мэр Амстердама подал в отставку. Да, он 8 месяцев руководил э, с диагнозом рак, причем в терминальной стадии. То есть ему сказали, все, Кердык еще зимой еще зимой он обратился официально к гражданам города, посмотрел больше миллиона человек это обращение, то есть больше, чем, чем живет в Амстердаме, Ну его там любят он, в общем, очень эффективный, с одной стороны, а с другой свободолюбивый человек и вот он, он там это тот, который организовал государственный, ну, муниципальный бордель, слышали эту историю? Он, ну так как те бордели, которые были, там везде управляли мужчины. Он, в общем-то, идею поддержал создать бордель, который будет управляться только женщинами, ну, чтобы никаких там не было эксплуатации, да, и где все, все определяют сами. Когда работать, сколько работать, как платить, сколько брать и так далее, как прямо вспоминается у этого, у блока, да, и у нас... Было собрание вот в этом здании, решили, постановили на время 10 на ночь 25 и меньше ни с кого не брать. Помнишь, ну, что-то такое мог ошибиться, а то скажут, вот, мальц Блока плохо помнит, да, вот, и... Ну, много он там сделал полезного совершенно, он был против анаши, но не запретил ее, а наоборот выступал, чтобы не трогать эту потому что, ну, говорит, ну, а что же, если запретим, значит, это уйдет в криминальное русло. Ну, и, в общем-то, собрался помирать и вот прощается официально так. Это вот очень важный элемент, то есть это политик будущего. Вот такими будут в будущем политики, которые еще будут э, действовать абсолютно открыто, благодаря информационному миру, то есть когда будет видеокамера, микрофон, и можно будет принять участие в управлении всем. Да, поэтому я так думаю, что ну, нужно как-то, ему. я не знаю, что пожелать, в таких случаях, чего желают, да, там, как в том анекдоте, да, как, как помнишь это? Новый русский сидит, сидит за рулем Мерседеса и такой на утюгах к нему подъезжает, милостинку просить, он ну, так раз кидать, ну ты выздоравливай, братан. Понимаешь, ну понятно, что пока не научились терминальную стадию рака лечить, ну что ж, как-то можем пожелать ему удачи, в общем-то. В Италии задержаны 50 членов мафиозного клана. Классическая ситуация. Я вообще, вот сколько себя помню, что в Италии задерживают 50 членов мафиозного клана. Какие-то карабинеры стоят, какие-то прокуроры особо, так сказать, честные и хорошие совершают такое благодеяние, как по подписанию там, документов на, на арест, обыски и так далее все это проходит потом этого прокурора убивают его именем называют аэропорт в общем все как всегда ну надеюсь что в данном случае никого не убьют что мафиозе как-то все-таки ну, будут наказаны и вот эта вот постоянно повторяющаяся картина она все-таки будет как-то меняться. Но ты знаешь, что радует, что в Италии все-таки сажают и политиков, и мафию, и как-то общество со всем этим делом борется. И нет там диктатора Вовы Путина, даже там Берлускони что-то попытался, как-то это его очень быстро вышибали. Ну, не быстро, но, то есть, никто там, ни мафия, ни масоны, никто не может превозобладать над обществом, которое желает жить свободно. Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов. Да, то есть, там сейчас снимают сериал про Эскобара и человек, который там выбирал места для съемок, его убили. К брату Пабло Искобара обратились, там что как он может прокомментировать, он сказал, я бы на месте, значит, вот этих людей или любой другой телекомпании снимать фильмы обо мне и обо моем брата, брате, в общем-то, без разрешения не стал. это очень опасно. В общем-то, вот так, без благословения, извиняюсь, не без разрешения, без благословения, это очень опасно. Это моя страна, он сказал. Вот видишь, вот этот вот бандюк, он рассуждает так же, как Вову Путин. Абсолютно точно так же он рассуждает. И методы, наверное, у него те же самые. Сидел бы он на троне путинском, он действовал бы абсолютно так же, как Путин. Ну, может быть, не так, кстати, мерзко, может быть, и не так мерзко. Может быть, почему? Потому что, по крайней мере, Брат его, Пабло Искобара, делился с народом. И как-то не был жадным, таким патологически жадным, как Вова. Хотя был, конечно, злодеем и наркобороном. А Нафтогаз в ГАГе подал из России на 5 миллиардов по активам в Крыму. Не, ну это логично. И я вообще удивляюсь, почему сейчас только это произошло. Активы забрали в 2014 году. В общем, там какие-то даже платформы отобрали, я не знаю, уж какие-то такие вещи. Понятно, что нужно было обращаться. И вот активисты пробрались в мэрию Одессы и публикуют селфи из Интересная ситуация. Посмотрим, как будет развиваться дальше. Евросоюз призвал руководство иракского Курдистана воздержаться от проведения референдума. Ну, в Евросоюзе хорошо живется. Они бы так вот поставили себя на место иракского Курдистана и сказали, а вот мы бы там не стали, да. Если, если в Каталонии люди хотят свободы и самостоятельности, чисто формально, потому что ничего не изменится. Просто формально чувствуют себя не испанцами, а каталанцами, там, да. А почему курды не могут себе этого позволить? Тем более... Ну, давайте говорить откровенно, это один из самых многочисленных народов на земле. Эрдоган назвал курдов друзьями Турции. Ну да, видишь, он теперь подружился. То он их там пятиэтажным матом крыл и говорил, что они там представляют опасность для Турции, а теперь они оказываются друзья Турции. И Тур... Турция к друзьям стягивает спецназ, граница подтянула спецназ, ну, к друзьям в гости, как же иначе-то. Друзья же. Пентагон рассекретил видео уничтожения сирийского Су-22 американским истребителем Да, видео показали, как американцы хлопнули Су-22 сирийский, это тот, про который нам сказали, что он сломался. Оказывается, он не сломался, его F-18 прибил, ну, бывает, в общем, так, такой ливийский вариант, в Ливии тоже самое, был тоже Су-22, я помню, Шандарахнули. ИГИЛ заявил об убийстве троих российских солдат в ДРС Да, ну, видишь, Россия что-то помалкивает, а в России их там нет, нормально? Телекомпания BBC объявила появление флага России в материале о пропаганде джихада. Значит, тем, ну, Ошибкой то, что не сменили на ИГИЛ. То есть был флаг, а у них как говорят, прописан там код, они не меняют. И тут выразили наши эти дипломаты российские в свое возмущение интересное возмущение, они выясняют выражают обычно надо вот прям показать фотку, я что-то забыл, хотел показать надо было взять когда рассказывают, а у нас она есть надо ее найти и показать скажи пожалуйста, где на россия один Висит на весь экран моя фотка, а внизу строка идет про терроризм, про там ИГИЛ, терроризм. Вы помните, когда в мой день рождения рассказывали про педофилов где-то в Екатеринбурге, а показывали фотографию мою, которая к этому никакого отношения не имеет. Потом рассказывали про терро терро терроризм в Европе и тоже вешали мою фотографию. И как никто не извиняется, всем пофигу. Это, это нормально. А когда повесили российский флаг, рассказывая о терроризме, это ненормально, это возмущает их. А что их не возмущает действие России один? Странно даже как-то. ИСПЧ отказался пересматривать дело об избиении правозащитника и, журна и журналистов в Ингуши. Да, ну троих тогда избили. В седьмом году ИСПЧ mm -hmm. вынесло решение, что виновата российская власть и по 19,5 тысяч, ну и 0,5, да, по 19 тысяч 500 евро каждому. Хотя это смешные деньги там... Возили что-то там били и так далее. и В общем-то действовали представители власти 100%. Вот, смешные деньги вот им такие выписали, но тем не менее, значит, российские власти даже это отказывались платить и соглашаться с этим. Но, на пересмотр отправили, а им там завернули, сказали, ребята, нафиг. А вот главная новость сегодня. Собственники отказались от Бинбанка. Интересно, как это можно сделать, отказаться? То есть взятку заплатить Центробанку? Так, ну, не, мы не хотим. Бинбанк этот, нафиг он нам нужен. А кто собственник Бинбанка? 95% акций принадлежит семье Гуцериевых. А кто такая семья Гуцериевых? А мы открываем Форбс несколько лет подряд. Это самая богатая семья России. Семья Гуцериевых. И банк у них стал вдруг убыточным, они говорят, а что нам, зачем он нам нужен? У нас вершки, нам корешки, вам, ну вас нафиг, вот вам этот банк, забирайте его, представляешь? То есть, причем, интересно, вот, то что уже Центробанк решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности, приятно, да. Знаешь, ну, Цирьевы, бедные люди, самая богатая семья России, по данным Forbes 9 с чем-то там миллиардов они имеют. Ну а что же, им еще денег надо, а то им не хватает ни хрена. Вот. И а я напоминаю, что вот э, там произошли такие замены, да, ну не замены, а добавления, что вот у них совокупный совокупное состояние ошибся, 9 и, и э, 9 миллиардов 910 миллионов, ну почти 10 миллиардов, и появились два новых партнера, сын Михаила Гуцериева, Саид, и племянник Билан Ух, Ужахов, так вот у сына, значит, 770 миллионов, а у племянника 40 миллионов долларов, вот, и... Как ты видишь, они вот от племянника, племянника финансировать не отказались, да, а Бинбанк финансировать отказались. Причем, я так понимаю, что, что такое банк вот для таких людей? Банк – это инструмент, Вот как фомка. То есть воры используют фомку да, для того, чтобы там что-то вскрывать, ломать. Да. И, или там по башке бить. Но банк это такой же инструмент для отъема денег, для воровства. При помощи банка можно, то есть, имеет их хоть сколько там миллиардов, если у тебя нет банка, ты никак их день, деньги не сможешь воровать. Только через собственный банк. Либо с кем-то договариваться, как это делают в Италии, отмывать деньги через целую кучу банков и всем на, на свете платить. То есть, если самая богатая семья Бросила Фомку. Когда воры бросают Фомку, когда бежать надо. Вот тогда бросать, потому что она ну, тяжелая, тащить ее с собой. Бросил и фу, налегке. То есть о чем говорит вот то, что они бросили этот Бинбанк? О том, что они сваливают. Что они больше не планируют ну, то в тех объемах грабить в России. Почему они не планируют? Потому что они знают все то же самое, что мы с вами знаем что все, все, хорош. Теперь, как до этого уже свалили все эти, как и Усмановы, да, и прочие тут, все Олег Первый, все свалили уже, все, все купили на Западе, здесь, ну, все, Россия, да, они будут, конечно, грабить до последнего, но они не будут никаких масштабных проектов затевать по грабежу России, все, потому что они сливаются, они видят, что Вова слился, что Ситуация изменилась, что надо бежать. Так что, вот, это последние вершки и корешки, я надеюсь. Да? Я надеюсь, что это, в общем последние инструменты для воровства, которые они кидают и отваливают. Ну, вот, возвращаясь к первой вот, новости о том, что у нас полиция занимается всеми, кем только э, не занимается, всеми... Кем можно было заниматься, но только политиками или людьми, протестующими против этой власти. Вот еще была новость, ее во всем чате постоянно постят, что в центре Москвы таджики отрезали уху парню и другому нож в в живое за то, что эти парни пытались защищать девушек. Запросто. запросто вот потому еще... что полиция занимается совсем другими вещами. Квази-Левс-Бася. Хорошее вот название. Мне нравится. Квази-Левс. Почти Левс. Мальцев КГБшник, как и Саакашвилин, тоже служил пограничным, только в Украине. Я в Литве служил. В 23-м пограничном отряде. А до этого служил в 13-м пограничном отряде. Так что, как-то это... Войсковая часть 1 97 85 Вторая, двадцать, один, Я не понял, а к чему это квазилевс Бася написал. Сегодня, кстати, насчет квазилевсов. Я на балконе видел такое чудо. То есть на перилах, я даже сфотографировал, сидел огромных размеров кот. Я таких котов не видел. Это был кот-бегемот. Он сидел как на жердочке вот на перилах смотрел. И долго мы крутанулись, проехали, я увидел, думаю, нифига себе, и не сфотографировал. Мы развернулись, то есть объехали несколько кварталов, вернулись, я его долго фотографировал, он сидел вообще. Ну, я подумал, что это какая-то кукла, если бы он так головой не крутил, на птичек не смотрел. огромный чудо. Вот это квазилевс действительно. А вот насчет Гуцериевых, интересная такая, такая насчет бедных и богатых семей России в Клинцовской школе родители просили приносить овощи для учеников ученических а, для обедов, ученических да. обедов да, представляешь, то есть заключены договора, мы не стали показывать, но поверьте на слово что такие договора есть где родители должны в месяц приносить 14 килограмм картофеля, 4 килограмма свеклы, 2 килограмма моркови 2 килограмма лука и так далее. А вот в другую школу должны приносить по 22 килограмма картофеля. Ну и так далее. В общем, 22 килограмма картофеля. Это, что же такое? 21 рабочий день, более кило картошки на ребенка. Блин, это какая-то жесть на самом деле. Удивительно. Ну вот так. Представляешь, то есть это такой продналог, продразверстка, и вот она сейчас заменена продналогом. То есть это такой этап новой экономической политики. Безумие, конечно. Мальцев, заругайся, уже спать пора. И вот, да, и продолжение всех этих вот вещей, связанных с Смотри, там что-то нам прислали. Это очень важно, раз во время эфира пришло. Вот. И... Пишут тут вот в эфире, что девичья фамилия Медведеву и Светланы Линник. Братья Александр и, Вин... и Виктор Линники получили от веб-банка кредиты. 700 миллионов долларов на... 10-11 лет, проценты по которым полностью оплатил государство. На эти деньги успешные бизнесмены выкупили почти все агрокомплексы России. И теперь вся прибыль идет не в бюджет страны, а к ним в карман. Это 16,5 миллиардов рублей в год или 1,4 миллиарда э -э рублей в месяц на двоих. Ну, неплохо, хорошее такое. Яковичи такие, помнишь, как в этом э, «Дети по Волжье», в этом в, в «12 стульев» там э, Александр Яковлевич был голубой воришка, а у нее были братья, которые там э, жрали кашу у старух. Вот эти не жрут кашу у старух, они просто жрут все нафиг. А, э, э, детям нужно в школу давать картошку там морковку и так далее, представляешь, вот спрашивают, где взять, вот мальцев, вы возьмете власть, где взять, вот где взять, вы хотите отнять и поделить, охереть не встать, это они отняли, блять, и поделили, это они, Шариковы отняли, вот эти вот кренделя, отняли и поделили, все, мы хотим все вернуть, а не отнять, это у нас отняли, все, прекратите, это они, Шарикова. Вот Гарри Макдауэлл добавляет. Дай человеку пистолет, и он сможет ограбить банк. Дай человеку банк, и он сможет ограбить всех. Да, да, да. да. Так, да. Вот в Госдуме предложили назначать россиянам выплаты с нефтяных доходов. но это КПРФ. И вот тут пишут, что это они Мальцева слушают. Да нет, это, возможно, не Мальцева слушают. Это такой популистский ход, потому что для того, чтобы назначить с нефтяных доходов выплаты, нужно Вове назначить наказание в трибунале. Вначале Вове, Диме и всей братьей, вот, этой, вот этим братьям-линникам всех пересажать. А потом можно назначать с нефтяных доходов и вот с этих агрокомплексов и так далее. Со всего можно долю назначать. Долю национальных богатств. Это не только с нефти. Формируется она со всего. У нас на 1 триллион 700 миллиардов ВВП состоит вот из таких доходов. Из таких. На 1 700 нам, это вот завалить, чтобы всех прокормить. Чтобы не то, что картошку никто в школу не носил. да, Чтобы накормить народ мы можем. Вот и до всех, хоть, я не знаю, там, хоть черные крови, такие деньги. Это поговорки. Утром в Вову, вечером часть от национальных богатств. Да, вот поэтому. Они иначе по-другому. А вот замглавы ФАС заявил, что повышение акцизов не приведет к значительному подорожанию бензина. Это вот по поводу акцизов. Тут говорит, повышение акцизов мало повлияет на рост цен на бензин в РФ в 2018 году. И вот хорошо, мне понравился МИД России, но это такой в твиттере э, аккаунт такой написал путин и цены на бензин бесконечная история я смею прочитать 2002 году год путин это взятый из интернета можно проверить 2002 путин обеспокоен скачком цен на бензин 2004 путин против спекулятивных цен на бензин 5 путин недоволен ростом цен на бензин 6 нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин считает путин 7 путин хочет снизить от цисного высоко качественный бензин 8 путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин 9 путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года 10. 10-й. Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие. 11 й Путин заинтересовался ценами на бензин. 11 й Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор. 11 й Путин пообещал надавать по рукам за высокие цены на бензин. 13-й. В этом году время э бороться с ценами на бензин еще не пришло. Подытожил Путин. 14-й, Путин удивлен. Нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин. 16-й Путин подписал закон об увеличении акцизов на бензин 17 то же самое так что мы что сейчас будет мы сейчас еще увидим кстати с вами я тут написал как путин возглавит протест сейчас я думаю появятся такие путинские хунвейбины которые будут там против цен на бензин против того сего а путин будет их поддерживать мы это еще увидим вот такой спектакль. Володин заявил, что в Госдуме наконец не осталось прогульщиков. Лучше бы там не осталось вообще никого. Да. Вот он бы сказал, все, не осталось депутатов в Госдуме. Это было бы хорошее, хорошее начинание. У нас вот горячие, свежие новости угу. из Москвы. что вот На парковке возле торгового центра Москва собрались уже порядка 150 мигрантов. Они требуют выдать им сотрудников охраны, избивших, избивших одного из продавцов. Там эта охрана избила мужчин за то, что он не платил аренду своей точки. Сейчас парень находится в реанимации, в правильном тяжелом состоянии. И к Торговому центру Москва уже подтянули ОМОН и второй оперативный полк МВД. Интересно. А из-за чего там все эти события произошли, я не понял. Охранники избили парни которые э, не ну не они платили. просто так избили или что-то там даже не платил якобы аренду своей точки а -а -а. ну надо больше информации вот пишут чикич какой-то чикич тоже я не вижу чат через 15 лет правления мальцева бензин опять подорожал над богатство все разворовали мальцев построил сотый дворец для себя Мальциноиды все украли, мальциботы заполнили весь туп и так далее. Так вот я этому Чикину, или как его скажу, вот если бы мне это было нужно, да, то я бы делал это, ну как бы находясь на всех постах, которые я занимал. Я 13,5 лет был депутатом областной думы, заместителем председателя думы, не украл ни копейки, ничего не построил, ни одного дворца, ничего мне нет, ты гол ты голодранец, и ничего они мне не могут вменить вот эти они все до дедушкиных носков перекопали путинцы, и ничего ни хера кроме носорога не могут вменить так что ты тролль наверное тут недавно поэтому ты как то вот должен поинтересоваться да. и мне предлагали очень много чего предлагали чтобы я не трогал вол я от всего отказался то есть я выбрал путь борьбы. Почему? Потому что я считаю, что мне ну, стыдно с ними вообще ручкаться. Вот с этой мразью стыдно ручкаться, и что мой народ он имеет право на лучшее будущее. А те люди, которые ручкуются с вот этой мразью, они в будущем, ну, может быть, не сами, но их отпрыски будут очень здорово наказаны. И у меня самые как бы любимое произведение, это страшная месть Гоголя. И я всегда это имею в виду, что нельзя делать потлые поступки, потому что это может отразиться не только на тебе, но и на твоих потомках. Поэтому, так вот. Вот Еще в дополнение к, этому, к этой новости о торговом центре Москва. Как бы там этот знаменитый второй оперативный полк бы, сильно бы не пострадал а то он постоянно сталкивается с мирными э, да, протестующими. А да. Тут, в общем-то, может быть совсем другой исход. Поэтому ребята там настроены совсем по-другому. Как бы мы ни лишились этого полка. Так, ну сибирский депутат предложили запретить собакам лаять. То есть они э, хотят принять закон. Что кошкам нельзя мяукать, собакам лаять в ночные часы. А владельцев будут. Нет, им, конечно, можно и лаять, и мяукать, потому что им же не заткнешь, а по владельцам за это будут штрафовать. Представляете? То есть сейчас о пчелах хотят принять закон, как им летать, как лаять и мяукать. Кошкам. Представляешь, что они там нюхают и жрут, и вообще я, я не знаю, что творится. Что творится, что творилось на твоей земле. Все в этой музыке ты только улови. Вот. Задержан, призывающий сжигать кинотеатр из-за Матильды Александр Калинин. И Поклонская заявила, что это по ее просьбе задержали. Вот по просьбе Поклонской, может быть, могут задерживать. Представляешь, то есть сдала. Как помнишь, Шур Благан говорит, выдал гадюка. Вот она сдала. То есть она решила свою жопу убрать и подставить вот этого Крензеля. Потому что она призывала, Поклонская призывала. Не из-за этого христианского государства там мужик что-то поджег, а из-за поклонского он поджег. А теперь она хочет какого-то крензеля, там ФСБ, снова говорят, стукачка, я уж не знаю, кто он, подставить и сказать, вот это он виноват, это он его, так сказать, сподвиг на это, не подружка, это ты сподвигла. И все мы это видели, так, такое упорство, такое упорство вообще. Вот, вот учитель подтвердил, что перенес показ Матильды в Петербурге то есть там отменили, должен был состояться показ, 19 числа его отменили, представляешь, этот показ. И я вот хочу для вот этих вот, с броней 7 сантиметров, которые там имперцы такие, перцы-имперцы, имперцы, черносотенцы всякие, я хочу для них, вчера мне очень понравилось, мы что-то нашли демотиватор с задачкой, я вначале не поверил, покопался, оказывается, реально есть такая задача времен Николая II. Это задачник из школы времен Николая II. Читаю условия задачи, надо вот вообще его показать просто. Так, где он? Вот, читаю, значит, условия задачи. В 10 семьях пьяниц и в 10 семьях трезвых было по 60 детей. Умерло из них в первые месяцы жизни, в трезвых семьях 5 человек, а у пьяниц в 5 раз больше. Сколько детей умерло у пьяниц? Второе, вторая задача. Значит, в таких же семьях родились как коллег и больных у трезвых. Родителей шесть человек, а у пьяниц в четыре раза больше. Сколько коллег и больных родилось у пьяниц. Это, это не я приду. Это, может быть, конечно, скажут, там определенные мне близкие люди позвонят, скажут, ну что ты ржешь, ну что ты ржешь. Это, это, это не смешно. Я согласен, что, ну, что это на самом деле очень смешно, когда говорят, какая охрененная жизнь была там при Николае II, терпце и так далее. Ну, не было никакой жизни, иначе бы народ его не вышиб. В феврале 2017 -го года. Не в октябре заметьте, в феврале его вышибли. Да? Если бы так классно жилось, ну, наверное, люди не вышибли бы его. Значит, не классно жилось. И я хочу <свят> прочитать еще кусочек Ильи, письма, и, и, о котором пишет Корней Иван Чуковский. Да? Это письмо Стасову и Илья Репин пишет. Это вот кусочек из письма. Как хорошо, что при своей гнусной, жадной, грабительской, разбойничной натуре он все-таки настолько глуп, что авось скоро попадется в капкан. Ах, как надоело, скоро ли рухнет эта вопиющая мерзость власти невежества? Это он говорит про Николая II. Он пишет, до да, этого он пишет, теперь этот гнусный варвар корчит из себя угнетенную невинность, его недостаточно дружно поддержали, поддержали одураченные им крепостные холопы, если бы они мерзавцы с большей радостью рвались на смерть для славы, его высоко держи морде, он не был бы теперь в дураках. Это пишет Илья Репин, которого я глубоко уважаю, пишет Стасову, которого я тоже глубоко уважаю, а подтверждает, что это подлинное письмо Корнея Чуковский, Чуковский, которого я тоже глубоко уважаю. И поэтому я ничего не, не имею против Николая Второго, да. но это часть истории. Хотят его там к лику святых причислять, ну пусть причисляют. Но был ли, как говорит, был ли покойным моральным человеком, да? Путин заявил, что доволен результатом губернаторских выборов. Ну, а в общем, быть недоволен? Путин всегда всем доволен. Он сидит, глядит в окон. Вспомнишь, как про Ельцина, там у Шандаровича-то был этот... Царь сидит, глядит в оконце, много чудного под солнцем, но чудеснее всего то, что любим мы его. На самом деле, может быть, Ельцин кто-то и любил, а вот Путина никто не любит. Есть люди, которые его боятся, которые настолько глупы, что боятся это ничтожество. Это удивительно, да? Панфилова рассказала о дефектах муниципального фильтра, что хорошие люди не попали. Я вот Элли Панфиловой напоминаю, что по Конституции и по всеобщей декларации прав человека, которую Россия подписала, и по любым принципам гуманитарным есть всеобщее равное избирательное право. Нет никаких нихера фильтров. О чем вы говорите? Если есть фильтр, это что, всеобщее равное избирательное право? О чем вообще речь? Какое оно всеобщее, если есть фильтр? Чтобы кто-то куда-то не попал. Но Мы хотим, чтобы вы никуда не попали. По свидетельству результатов опроса Болевада-центра, почти половина россиян готовы голосовать за Путина. Ну да, человек ловит на улице. Готов за Путина голосовать! И только 48% говорят, да, я готов голосовать за Путина. Остальные говорят, как в том анекдоте, мы уже рассказывали. Говорят, вы готовы заголосовать за Путина? Помнишь анекдот? Плевать центр пошел. Вы готовы голосовать за Путина? Идите нахуй вместе с Путиным. Говорят, что писать? Ну так и пиши, вместе с Путиным. Так что это... 48, представляешь, всего 48 процентов сакунов. Ну, потому что понятно, что если к тебе подходят на улице и говорят, ты будешь голосовать за Путина, то 99 должны сказать, а на самом деле, говорит, только 48. То есть, остальных уже так достал что они говорят, да пошли вы нафиг вместе с Путиным, да. И я причем верю в эту цифру. Вот я верю реально в эту цифру, потому что, ну да, люди побаиваются и Леван Центр объявил, что за некого Андрея Семенова, ну то есть вымышленная фигура, готова проголосовать 18% избирателей, если этого Андрея Семенова поддержит Путин. Вот это как раз электорат Путина. Но ну, мы считали 16%, ну пусть 18%. Вот это то, о чем мы говорим, 16%. Вот это электорат Путина. Да, они готовы Путина поддержать. Семенова, если его поддержит Путин. Кошку, который там вот сидел на балконе, если ее поддержит Путин, она хорошо сидит, они за нее проголосуют. За кого угодно они готовы проголосовать, если поддержит Путин. Это вот такая вот, там я не знаю, вот броня, 7 сантиметров, такие молодцы. Там, ну или э, они вынуждены, потому что они э, при Путине хорошо воруют, там, что-то хорошее место у них, там, еще что-то. Или, или они думают, что у них все хорошо, понимаешь? Поэтому, вот пишет, нет никаких 48%. Есть 48%, я уверен, тех людей, которых останавливают на улице, и вы сами можете править, искать только мужчину к силу какую-то ФСБ, что-то. Мы из Леваду-центр. Вы за Путина? Конечно, за Путина, за Путина. Но раньше то об этом говорили 86%, что они за Путина. А сейчас только 48%. Обратите внимание. Сейчас уже остальные не боятся. А из этих 48, я говорю, 18% я с этой цифрой согласен. Мы, я говорю, считали, у нас получалось 16. И мы об этом говорили в эфире. С 18 согласен. Ильхан, наш сторонник, спрашивает, что будет с, бездом... с, без... с бездомными после 5 го Предлагаю поселить их на даче Путина. Не, ну это безусловно. Во-первых, освободится очень много жилья. Во-вторых, в общем-то, бездомным... Найдем место, это не, так, не, не, не такая проблема, поверьте, проблема бездомных, это, это самая легко решаемая проблема, когда у тебя огромное количество жилища, вот, пятая часть россиян осталась недовольной летним отпуском из-за погоды, видишь, вот, ну, тут этого мы вам обещать не можем, да? при всем нашем желании, вот это, хотя, видите, мир меняется, когда и погода лучше становится, да? даже погода лучше становится. Это я помню в, в, в крымское вино солнечная долина а вот очень совершенно потрясающе сорок -го года когда народ победил <сервис> <сервис> и 53 -го. вот парадокс да, ну тогда было холодное лето 53 го и казалось бы, виноград не должен вызреть, вино должно быть говно, а оно роскошное совершенно, понимаешь? Потому что что-то есть еще, кроме погоды, понимаешь, есть еще какая-то энергия человеческая. То есть сдох тираны все, и классный народ весь воспрял духом, и вино получилось очень хорошее. Поэтому, я думаю... Но это не, не, не, не Вова, я думаю, когда Вову отнесут, то вообще... Лета, это <с>... Да, да, конечно, холодное лет 17-го, тоже все то же самое. И, а, значит, хотел я показать, тут интересно Р, разда... распространяют эти, с православием головного мозга в Москве, вот такие вот стоп Матильда по, по лифтам приклеивают. Представляешь, безумцы, просто безумцы, вот такой вот херню они подвешивают, борются они там с этой Матильдой. Представляешь, я вот думаю, она в гробу там Матильда перевернулась 10 раз, скажет, блин, что происходит. А вот Путин, мы вчера говорили там про ГЛОНАСС, он заявил, что. Потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS, а вот нам напомнили, что 9 февраля 2012 года Путин призывал сделать ГЛОНАСС точнее GPS. Видите, что-то не получилось, но вот в 2017 году призвал хотя бы до GPS добраться, а вот нам показали... Фотку прислали еще навигатор ГЛОНАСС, вот, в который должен быть точнее GPS. Просто, просто роскошь. И вот такая фотка канализация, такая В Турции обнаружена система канализации возрастом 2800 лет. И вот российская система канализации. Я сразу вспоминаю, когда был депутатом в Кировском районе, в городе Саратове, депутатом областной думы как-то пришел агитировать в один двор, а там дедушка такой старенький рассказал мне, что там жил этот Федин, который написал «Первые радости», и когда был молодым, то есть он жил в начале 20 века там. И потом в 50-е годы 20 -го века, когда этот дедушка был молодым, Федин туда приехал посмотреть, ну уже под занавес перед смертью, Посмотреть, где он жил. А там такой круглый сортир, и вход, много входов, там штук 12, но огромный круглый, и, и вот по кругу входы такие, и Федин зашел. Увидел этот сортир и говорит, «Ба, каруселька-то еще стоит!» И оказалось, что в начале 20 века, когда Федин жил, старожилы рассказывали, что когда они были детьми, этот сортир уже был старый, то есть он 18 века, ему лет 200 точно этому сортиру. Я когда э, был депутатом, этот сортир совершенно спокойно стоял, и я там, предложил депутатам областной думы вообще сделать памятник историко-культурного наследия, куда Федин ходил, который помнит там, я не знаю, каких-то, может быть, дюма отца помнит, потому что, потому что он как раз приезжал в Саратов, когда этот сортир уже как бы функционировал. Вот, и но меня не поддержали, конечно. Не. Я вот к, к чему это говорю, потому что удивительно вот с этими глонасами да, Путин там. Гнашица, когда половина России ходит в деревянный туалет, да? то есть все, вот, что они у нас воруют и что они тратят на роскошь в Барселоне, как Олег Перов, как э, в Италии, как этот э, Усманов, со, сам Путин со своей бывшей супругой а в этой, в, э, на западе Франции, да, все эти роскошные дома, дворцы и так далее, вот дочи там все это должно было быть вложено в России. и тогда бы не было деревянных сортиров и когда нам говорят запада тут вот вы еще в деревянные сортиры ходите они нам говорят вас обокрали вы рабы вот этих ничтожеств ну ладно это был там Александр Македонский завоеватель но это ничтожество, моль, которую вытащили откуда-то, поставили, сказали, вот это будет ваш президент. Да пошел в жопу. А сейчас хотят вынуть еще какую-то моль, какого-то там Сидорова, Смирнова, которого поддержит эта моль. О чем речь вообще? И вот еще добавление к этим ужасным ситуациям просит сказать Александр. Что про инвалидов, что в этом году много у кого поснимали инвалидности, даже у которых она была несколько лет, и есть заключение экспертизм, а СЭК, все снимают. То есть они лишают людей, даже которые не в состоянии сами о себе позаботиться, возможности выживать. То есть это Конечно. убийство людей. Так что такие вот дела. а Вот такое вот еще прислали фотку, очень мне понравилось, вот такой вот тротуар написали в чате, что в Эрмитаже заведут часы, которые остановились во время Октябрьской революции слава, это знак, это сигнал для нас всех, пишет нам дядя Леша. то есть богатство пишет тут какой-то, то есть богатство Мальцева, это собственность Мальцева а богатство Путина ворованное а какое у Мальцева богатство придурок <смех> вот эта вот рубашка у Мальцева, как у хренда хрен да душа. Какие молодцы. Я посмотрел видео, там учительница рассказывает про Навального, а, там что у него столько денег в офшорах, <смех> обоссаться, откуда? Еще раз напоминаю наши уважаемые зрители, соратники. За Мальцем 100% кто-то стоит, думаю, США. Господь Бог за мной стоит. А США, блин, вот когда возьмем власть, выразим очень серьезное неудовольствие. Просто очень серьезное неудовольствие. Потому что люди, которые могут поддержать, реально просто политически могут поддержать. И не хотят этого делать. То есть, это очень плохо. То есть, ради чего? Почему они не хотят поддержать э, тех, кто воюет с режимом Путина, хотя бы политически? То есть, достаточно э, просто, э, грубо говоря, телефонного звонка, чтобы решить какие-то вопросы, которые мы решали по месяцу, по два. Представляете? Достаточно одного телефонного звонка, и никто этого телефонного звонка не сделал. И от тех, кто воюет с Путиным, в Европе бегут как черти от Ладана. Вот Андрей не даст соврать. Причем латыши, литовцы, эстонцы, украинцы все бегут как черти от Ладана. Которые рассказывают о том, как они борются с Путиным. Так что не надо, мы это все Прошли, мы все это вот съели, переварили, и у нас это уже вылетело. И у нас нет никаких иллюзий. И когда мы возьмем власть, мы вам всю правду расскажем. Вот и дой, вы очень сильно удивитесь о том, кто на самом деле друзья Путина. Мы уж не будем сейчас говорить, чтобы не осложнять. Но Пьер, он более, так сказать... Самостоятельно в этих делах, в плане того, что он может делать более такие резкие заявления, да, относительно западных каких-то ребятишек, он четко это говорит. Деньги главное, деньги, коррупция, его очень многих на Западе купил за деньги, мы даже не ожидали, что стольких он купил за деньги. По поводу лайков напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки и делайте комментарии под видео. Можете ничего не писать, просто ставите галочку «Ви». Это тоже очень хорошо помогает э, поднять рейтинг в YouTube. Молодец, Навальный тебя никогда не поддержит. Есть не вот только никто, а мы поддержим Навального. И все. То есть мне тут вот какой-то тролль пишет, так провоцирует меня, думает так. Мне вообще не важно кто. Мне важно, чтобы Вовы не было. Кто бы ни был, после Вовы нам вполне нормально. Почему? Потому что в конце концов все равно нет никакой другой дороги, кроме дороги к информационному миру и народовластию. Поэтому безразлично с кем идти этот путь, только не с Вовой. Потому что Вова является тормозом. Мусорный остров в океане размером с Францию. Бывший вице президент США Эл Гор готов стать его первым гражданином. Ну да. Это вот... Давай лучше, я думал, ты начнешь сейчас эти читать. Донаты, да. Про это про мусорный континент надо было, конечно, побольше поговорить, но мы не успеем. Действительно, такое есть, и климат меняется в том числе и из-за этого. Потому что... Должна нагреваться вода, должна испаряться вода, а когда там плавает мусор, она не испаряется, она не нагревается, и проблемы могут возникнуть с течениями и так далее. Давай донат. Северяночка нам присылает помощь без подписи. Спасибо большое. Спасибо. Николай Екатерина присылают помощь. Спасибо. Валерий СПБ на помощь соратникам. Спасибо. Григорий без подписи. Спасибо. Серега, а Сергей, спасибо, Татьяна, на победу мужчина не подведите, вся надежда только на вас, желаю всех благ на рифкоины. Шушу Олег, на нужды революции, Евгений Москва, Наталья Беринг, Алексей, всем привет, присылают нам помощь. Спасибо. Андрей присылает а помощь. А ты не сначала начал, вот тут на дихлофос от моли бледный. Андрей Анатольевич, ты что, ты, ты обнови. Татьяна из Питера, на победу очень жду и готовлюсь. Зачислите, пожалуйста, на рифкоины. Себастьян Перейра, мы не боимся холодных зимних ветров, ибо они несут семена будущего лета. Витя Булкин, или ты живешь свободно, или плати налог на обувь. Выбор невелик на ревкойны. Так, дальше ты на круассан. Кто? ты обнови андрей да. тиши у 16 на круассан снежок спасибо кот верный и мариночка друзья добрый вечер Копечка на хорошее дело спасибо павел зеленоград э -э гризли и, и струйный огнемет. Я что-то не вижу. Может, ты посмотришь тогда мне, потому что не, втащат все не ссать. Так, Анатолий, всем здравия. Хочется верить, что у диз, дебилизированного населения нашей страны начнется просветление. Ну там, что у тебя не, не качает, ничего. И Валя революцион», Юрий пишет. Александр, 17. Вячеслав Андрей, здоровье, силу, удачи Вячеслав, почему россияне такие бесхребетные у режима? Ни цели, ни смысла, ни идеи о будущем, только мракобесие их. Это даже не интересует, только награбить, набить свой организм. Ну, потому что, как говорил... Махандас Карамчанович Ганди, он говорил, для голодного Бога это еда. То есть, ну, люди, может быть, не все находятся в голодном состоянии, но они близки, близки к этому, поэтому они ищут, чем накормить своих детей, решают другие проблемы. Миша, целую, Миша. Руку. Да, спасибо. Павел Зеленоград смотрел, как Костя отвечает на вопросы. Это жесть просто. Вопросы такие, как будто люди не планировали самостоятельно и не готовили ни разу в жизни обычный завтрак. Либо это масса Ну, ну люди по-разному, да. Некоторые задают простые совершенно вопросы, а, собственно, знают на них ответ. Очень часто люди задают те вопросы, на которые они знают ответ. Это особенность человека. Анатолий, если диктатура является фактом, то революция становится долгом. К черту никчемного недомерка. <сесс> спасибо. Галина Бондаренко. Спасибо. Подвеси, спасибо. Артем граманян по поводу х стрим арт подготовка время на стриме 40 минут 16 секунд ссылка на вырезку нужна помощь спасайте сара хорошо а душ ты обязательно разберись с этим мы я думаю свяжемся павел зеленоград действовал вы не так давно говорили что можете напугать человека чтобы он бросил курить напугайте меня я думаю что вот все которые там рисуют всякие страшности на этих, на пачках сигарет, да, они напугают так, что самое главное постараться вникнуть. Вот возьми и постарайся вникнуть, и напугаешься так, что вам не горюй. Ну, во-первых, потому что как бы, очень серьезно курение действует на сосудистую систему, которая действует на потенцию, очень, поэтому это важный такой аспект, чтобы не курить и мужское здоровье было долгим, кроме всего прочего, я думаю, что курение в настоящем мире, вот в нынешнем, оно гораздо страшнее, чем раньше, потому что и так-то мы не пойми, чем дышим, а тут еще курим и э, тут не столько это химическое такое отравление, сколько еще, я говорю, постоянный такая тренировка своих сосудов, сердца. Можно сказать, да. добавить по этому поводу у, у медиков, когда они только начинают учиться на первых курсах и проходят э, изучение всех болезней? Э, они находят процентов 80 этих болезней. Да все болезни находят у себя, так что, как в этом, в трое в лодке, не считая собаки, да. Как вы хотите бороться с живодерством? Ну, во-первых, культурно надо людей обучать, во-вторых, я думаю, что законодательно тут два пути, и какой из них принесет большую толк? но ну, я думаю, что культурный. Время мало осталось, волнуюсь, Локи. Не волнуйся, как Локи может волноваться. Павел Зеленоград, донатик на Ревкоина, всем огромной э, терпелки, ибо э, время близится, а нервы шатаются. Пожалуйста, не гавкайтесь между собой. Сперва режим, потом все остальное. Да, это правильно. На электронный браслет для Вова. Слава, как ты прокомментируешь то, что на Курильских островах сняли погранзаставы? Ну как, ну что, мы об этом говорили еще в... В прошлом году, в мае, что это одна из тем договоров, которые мы не видим, потому что Вова договорился тайно. С Японией сдают курилы, и мы, самое главное, взамен не получаем ничего. Потому что Вова делает это абсолютно тайно, делает это, в общем-то, в своих личных интересах, а не в интересах России. Роман, Слава, как обычно, копеечка. Немного подлечусь и пойду к вам министром обороны армию поднимать. Молодец, спасибо. Владимир, душа болит, продают весь Дальний Восток китайцам. У меня семь детей, хочу, чтобы они жили свободными, а не рабами. Да, это мы видим. И как бы вопрос этот уже неконтролируемый. Если мы, допустим, не успеваем сделать революцию и.. Путин продолжает. Ну, вот, предположим, ничего не случается. И э, весной ничего не случается. И Путин становится э, президентом еще 6 лет. То даже 6 лет не надо. Я думаю, год 3-4 и все. И Кердык с, с Дальнего Востока уедут все. Там будут жить одни китайцы. Поэтому у нас просто жизненно необходимость, необходимость свалить этот антиконституционный, антинародный режим сейчас, немедленно. Не тут. Ну, читайте наоборот, угу. понятно. Приехал из Крыма, Цены пипец. При Украине такого не было. Туристов мало. Крымчане надеются на мост Путина и перемены. Не надейтесь, поймите, эти объятия СРФ удушающие, а не братские. Ну, путинский режим удушает всех. Эстонский бандеровец, шалаш. Стынет. Когда к нам в Эстонию? Ну... Напишите нам в личку, поговорим, потому что есть у нас и люди в Эстонии, и все будет нормально. Олег Вячеслав, объясните, не могу понять вашу логику. 26 марта и 12 июня у властей хватило бы сил, чтобы в случае чего подавить активный протест. Вы рассчитываете, что 5-11 людей выйдет больше? У властей 26 числа не хватило бы сил, если бы была поставлена задача устроить рок-н-ролл и с, ну, снести всех тех, кто там защищал режим, то у нас бы это совершенно спокойно получилось, мы это видели, но как бы, тогда не было той революционной ситуации, которая нам нужна. Сейчас 5-11 это объявленное число, если нас поддержат все, то ни одного шанса у власти удержаться нет. Ни единым. Дмитрий Чайковский. Ежемесячный пенсионный взнос. Вечно опаздывающим в эфир. Только на революцию не опоздайте. Спасибо, не опоздаю. Дмитрий Вячеслав на правое дело. Спасибо. Дронов Зеленоград. Посмотрение. Спасибо. спасибо. Э -э теть Паня. сердечный привет из Пырловки. Спасибо и вам привет. Бухой Бабджанян Мальцев надо ведущей программы новостей Первого канала Екатерине Андреевне пробить в общем. Да? Пробить. она это заслужила за работу на режим и пропаганду войны против Украины, я даже готов за это заплять. здорово Кирилл из Зеленограда, 15 лет без Сергея Бодрова Держите, вечная память вечная память, Писаешь 15 лет неожиданно, я что-то уже потерялся во времени Владимир Казань привет от подготовки соратникам на экипировку если можно на рекой конечно Тарас Тарас Войновский соратникам спасибо Салават здрасте Вячеслав и Андрей и всем хунтистам пожелание чтобы наша страна избавилась от долбанных спецслужб и чтобы мы стали первыми в мире отказ этих, струк... э, э, отказ этих структур смотрю почти четыре года Рифкоины, пожалуйста да спасибо Наверное, отказавшимся от этих структур да были первыми да анна Критилоидович, салам хату до сих пор начисляется рифкойна больше чем нужно Ну, разберемся да это уже байкер спб иногда слышу вопрос где купить наклейки делайте сами есть самоклеющаяся бумага определенные на ячейки упаковка 50 листов стоит 340 рублей Вставляйте принтер и печатайте подробнее на Да, ну принтеры у каждого есть на работе. То есть народный принтер надо запускать по полной программе. То есть печатать листовки на работе, рассовывать их в почтовые ящики. Давайте уже, все, надо с 20 числа, сегодня 20 в общем-то мы так и планировали. Надо начинать такой движуху, толчок. Да. Гена Июньский. Приветствую. Хочу на выплаченные рифкоины встретить новый 2018 год в Таиланде. Вопрос. Если все получится, успели получить рифкоины и улететь в Таиланд? Спасибо за чистость. Я думаю, что успеете. Лапин Иван. Вячеслав, здравия всей вашей команде. Это пробный перевод. Хочу вложить сбережения своей семьи в рифкоины. Пока выдавливаю из себя страх перед тьмой. С нами Бог. Спасибо. Иван. Да, всем надо брать пример с Иваном и всем выдавливать страх. Прогрессор 5, 11 17. А вы заметили, что с Путиным начал ходить человек с чемоданчиком? Нет, вот не заметили. До этого не ходил. Наверное, все-таки нас очень серьезно слушают, когда я начал спрашивать, а где же человек, где же Мигра со своим чемоданчиком то вот мне уже не первый пишет, я правда не видел. Но мне уже не первый пишет, что да, появился человек с чемоданчиком. До этого не было. Человек с чемоданчиком. не надо. Ну да. Татьяна, карта Таро предсказали удачный год для Мальцева. Революции быть. Спасибо, отлично. Ангелина, без подписи, спасибо. Спасибо. Никитос, добрый вечер. Спасибо за решение проблемы. Надеюсь, Франция вас не выдаст. Не хочу в новостях увидеть. Да, мы это вчера а уже читали. Спасибо большое, Спасибо. что вы нас смотрите. До завтра. До Пишите нам наличку, в почту 64 64gmailcom И, в общем-то, какие-то вещи, которые тайные такие, можно в Твиттер писать, в личку. Если вдруг я вас, вы не можете в Твиттер написать, потому что я вас не читаю, напишите мальцев. Там, зафоловь меня, да, там я нажму кнопочку, и все, и вы сможете написать в личку. Вот, Слава, как с вами связаться на e письма, вы не отвечаете, написать вам за полгода 11 письма ответ не был. Я наверняка прочитал все письма, если вдруг какой-то не прочитал, прочитал его наверняка Андрей. Мы часто не отвечаем на письма, но это не потому, что мы их не читаем, мы их читаем, но... Нет возможности всем отвечать. Вячеслав, нужен текст листовки. Поймись, Андрюш, действительно, давайте зададим какой-то общий текст. Ревкоина это Мавроди научил. Нет, Ревкоина не Мавроди научил. Наша задача как можно больше ревкоинов раздать, чтобы все люди знали о революции и все что-то от этой революции имели. Да, поэтому все те, кто что-то наклеивает, пишет и так далее, там 5-11, революция, там Вова, пидораст гнида, там и так далее, вы нам присылаете эти фотки, с имейлом e мы будем начислять вам ревкойно и совершенно спокойно, в общем-то, и будем говорить вам спасибо. Квази Левсу привет пишет. Это опять же напоминает, что надо писать маркером в метро и на стенах. И не только в метро. У нас, да. Кстати, были фотографии, как наши соратники в Москве использовали трафарет на асфальте. Вот пишет, ваша задача, ну там матерное слово, обмануть население. А в чем же мы население-то обманываем? А? Интересно. Обманывает население Вову Путин. Но ему уже не верит никто. А мы говорим правду, и говорит говорить легко и приятно. Так что мы никого не обманываем. Пишет, если не революция, то хоть снайпер. Да мы не против. Если у кого-то есть такая возможность, мы его потом к лику святых причислим. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.